Итак, Ford Fusion отдал, но эти, конечно, меня, ребята, просто удивляют по сравнению с теми, с прошлыми цилиндрами. Прошлые цилиндры долго, конечно, поднимали, в принципе, меня это устраивало, но иногда, конечно, когда торопился, немножко бесило. Скорость невероятная, еще надо внутри, ребят, внутри здесь такие же стоят, точно такие же, внутри, но их немножко сложно, конечно, вытаскивать. Я думаю, там надо просто ремкомплект поменять, потому что с ними-то ничего не будет, они не гнутся, а вот здесь вот есть вероятность. Видите, как быстро? Раз и все. Весь вероятность того, что они погнутся. А внутри надо просто ремкомплект сальники поменять, и будет вообще огонь. Сколько у них тачек. Молодцы, ребята, занимаются. Ребята, забирают сейчас вот такой вот Bentley Brooklyn, называется. Такая тачка 96-го года, ребята, понимаете, да? 96-го года. Что вас в эти годы производил? УАЗики? как обычно проблемы с аккумулятором то есть мне без моего джамп стартера никак работать поэтому надо сегодня купить новый большой, маленький не справляется сейчас осмотрю машину инспекцию сделаю, подпишут и я поехал дальше ребята, не хочет заводиться о, пошла Оп, нет, опять не завелась Такой штуки у меня нету, как я ее буду заводить, непонятно Срочно покупать большой джампер В общем, ребята, с бустером получилось завести Потому что это был зарядник просто Он маленький-маленький ампераж давал И потихонечку-потихонечку аккумулятор заряжал А он подсоединил бустер Вот тот, который, о котором я как раз говорил, ребята Такой угловатый, они все его покупают Надо мне его найти такой же, он очень, -очень мощный Хороший, ох, какой автобус, смотрите, красивый Это вот альтернатива Волги, ребят, Красота, правда? Это Феррари, нет, это Бенхей. Даже электрический привод Сидушек И главное, все работает. Смотрите, все Чик. Оп, пепельница, магнитофон. Пожалуйста. Дай дорогу молодым. Ребят, 2008 года Lexus, а он электрический, гибридный точнее. О, ребята, я минут, наверное, 40-50 эту машину забирал. Так долго. У них-то время идет, ребята, они по часам работают. Ну хорошо у них все идет, всем своим чередом, все классно. А у меня немножко не так, другая чуть-чуть система, понимаете? Поэтому я стараюсь быстрее, быстрее, быстрее, но им на это наплевать. Он еле-еле ходит, сейчас я пойду распечатаю, а теперь я пойду сделаю копию, и пропадает. Сейчас я загружу ее вот сюда. Так. Ребята, смотрите, апельсиновые деревья и апельсины валяются, если вам видно. А там мандаринки были до этого. Прям вдоль дороги, а тут целые поля красота вон их сколько валяется самый сезон иди да собирай да если не пристрелят красота только эти как-то за забором деревья и вот еще смотрите сколько их здесь блин прямо вот рукой можно почти достать сейчас попробуем достать не был бы на легковой достал бы оп на грузовой можно было бы подъехать на легковой еду ребят последнюю машину в лос-анджелесе забираю и уже стартую в лас-вегас Завтра утром у меня там две загрузки и уже выезжаю на Чикаго через Колорадо. Там был знак, ребята, что на конях здесь скачет. И вот, пожалуйста. Странно, улочки такие узкие, но запрета на езду на грузовом автотранспорте нет. Я не видел знаков, я внимательно слежу. Нет знаков, то есть мне разрешено. такая тачка. Надеюсь, что она ездит. Oops. Тачка работает, никаких проблем. Это а выглядит она как-то уставшей. Я испугался, думаю, ну, неужели лебедку придется применять? Так все хорошо шло. Нет, не пришлось, пока не пришлось. Так, сейчас я выгружаю отсюда Lexus и грузим вот эту машину наверх. Ребята, сейчас я забираю Lamborghini Aventador 2012 года. Тачка, конечно, страшная. Ребята, сложно, конечно, ее загружать. Смотрите, там пару пальцев остается. И здесь пару пальцев от а рамп остается. Видели? Тяжело, конечно, зеркало настроил. Вот видите, здесь два пальца и там. Очень широкая машина очень тяжелый, поэтому я Мерседес Лексус убрал на второй этаж это поставлю на первый вниз, потому что форклифтом на второй этаж тяжело тягать движок, просто на пол машины смотреть вот отсюда не знаю, ребята, как я сейчас буду выходить из нее но вам это покажу оказалось даже легче, ребят, выйти но, блин, такая она неудобная. Во-первых, широкая, посмотрите, какая огромная. А во-вторых, она не может ехать потихоньку. Она может только рывками. Понимаете? Итак, приехал загружать последнюю в этот рейс тачку. Ford Mustang 2020 года. Вот Mustang, но это не 20-го явно. Shelby American. Компания называется. Забираю машину и выезжаю уже в сторону Колорадо. Предстоит проехать первый рейс до выгрузки первого автомобиля тысячу миль, тысячу километров. Елочка. Нравится вам елочка? Вот сколько старинных Ford Mustang. И вот такой, вот примерно такой, наверное, сейчас буду забирать. Красота. А вот двигатель разобран. Вот колхозный вариант, да? Блестящий. У них там огромный сервис, просто посмотрите. Ребят, самое мое нелюбимое, забирать тачки где-нибудь вот в таких вот, типа, салонах или что это такое. Все очень долго, как я уже говорил, они все работают за зарплату, за часы. У них рабочий день идет, им все равно. Кто там их ждет, какая там машина. Ну ладно, подождет, сейчас я тут двигатель, масло в двигателе поменяю, потом тебе тачку вытащу. А у меня не по часам нифига. Мне надо скорее-скорее этот рейс сделать, чтобы другие тачки загрузить, чтобы разгрузить, чтобы перегрузить. Быстрее-быстрее-быстрее, чтобы больше заказов сделать, больше клиентов собрать. Каждый клиент уже звонит, ждет. Но когда моя тачка будет, ему-то все равно, что у меня еще шесть до него или после него вчера вообще я сделал рекорд я 4 тачки выгрузил, 4 загрузил, за день успел до темна даже это сделал гидравлика моя тоже помогает раньше она тихонечко закрывалась, но тратил по 5 минут а вот представьте, даже 8 машин это даже по 5 минут, это уже 40 минут сэкономил Нашел женщина сказала, что у них машина а, вон он принес уже инспекцию тачки сделал, подпишется и загоняю и все, и поехали, ребят, скорее уже Ну вот, вроде бы нормально. Ребята, коробка механика чуть-чуть погазовала на сцепление, уже сцеплением вонющее конкретно. Видите, какая красота. 2020 года совершенно новая тачка. Сколько там пробег? 14 миль всего, 20 с небольшим километров. Широченные тоже колеса. Короче, у меня в, этот, в этом рейсе, ребята, тачек крутых очень много. Dodge Viper впереди стоит, потом Lamborghini Aventador и теперь у нас Ford Mustang. Все дорогие. Скоро, ребята, обстановка за окном сменится. Уже, когда я выезжал, было плюс 20. Сейчас 2 с плюсом градуса. Сегодня, я думаю, что я доеду уже до снега. В Колорадо, не знаю, успею или не успею заехать. Если что, утром завтра. Завтра, ребята, очень много работы. Надо много машин отдать, много забрать. Мои, мои датчики отлично работают. Вот смотрите, видно вам или нет. 140, 139, 140, 138. Как вы считаете, небольшой ли это разбег? Рекомендуют качать 125, максимально 125 написано на шинах. Здесь 140 сейчас. И ничего с этим не поделаешь, потому что когда я с утра выезжаю, где-то 115. В процессе езды колеса нагреваются и набирают еще где-то по, по 20 атмосфер. Много это или мало? Скажите, или нормально? А сейчас я еду в магазин, ребята, заменить вот этот вот джампер. Помните, который я покупал? Jump стантер маленький. Я его хочу сдать и взять большой, может быть, будет. Хорошо, что есть сетевой магазин, автозон. Сейчас по пути вбил, 9 минут. Заезжаю, меняю и еду дальше. По пути. Магазин был, автозон. Вообще совершенно другой штат, ребята. Тысячу миль от того, где я покупал. Нет проблем вообще никаких. Вот, кстати, снег, смотрите, уже снег. Видите? Елочка. Елочка, вам нравится? Поменял вообще никаких проблем. Говорит, а что случилось? Я говорю, Он не работает. Он реально не работает, вы помните. Но я посмотрел, у них нет тех, которым мне нужен. Поэтому поеду, тут рядом еще один магазин есть. Заеду, может, там есть. Все-таки нужен джампер мне. Ребята, совсем ничего не видно. И причина совсем не в моих плохих фарах. Просто сильный туман. Ребята, я уже в Колорадо. Смотрите, здесь какая погода. Уже снежно, минус большой здесь. Вчера остановился на тракстопе ночью. Пойду сейчас увозь, пока каша готовится. Вот, кстати, ребята, вы у меня... Часто в комментах спрашиваете, Женя, ну что у тебя с шинами, ну что они у тебя постоянно летят, ну проверь трейлер, это ненормально. А я вам объясняю, один раз вот сейчас показываю, вот смотрите, ночью я спал, у меня сигнал как начал пи-пи-пи-пи вот с этого прибора. иначе мне сигнализировать о том, что маленькое низкое давление в шине, а именно в правой фронтальной на трейлере, вот видите, 90 всего лишь. И на остальных 111, 111, 104 переди Тогда, когда 120 обычно. Потому что холодно, ребята. Большой минус. Соответственно, давление упало. А в одной из шин упало настолько, видите, что прям уж совсем неприлично. 90 это очень мало. 110 нормально. Оно сейчас, пока я поеду, оно наберется опять нормально будет. Нагреется шины. Так что сейчас пойду набирать в эти шины воздух. 90. Сейчас до 110-120 до добею до 115, и все и нормально, ребята а в процессе езды, как вы помните, 130-140 будет, так что вот, ребят, вся проблема просто с утра надо шина проверять, но сейчас мне это делать намного удобнее вот примерно так, ребята он меня ночью разбудил, пип пи пип я испугался, думаю, что за фигня что за новые звуки у меня в траке а оказывается, это сигнализатор классная штука, правда? потому что ехать будешь, так и не заметишь ребята, вот такой я наконечник купил присоединил к моему шлангу, который у меня уже был это я проводом обмотал сейчас, чтобы рычажок держать. К сожалению, не придумали они никакой фиксатор. И вот здесь, пожалуйста, сразу давление показывает. Круто, да? И подсоединяется, ничего держать не надо. А раньше я вот так стоял, держал постоянно. Вот этой ерундой проверял. Кстати, специально дорогую, ребят, купил. Посмотрел, как ее используют на станциях технического обслуживания. Вот такой с калибратором наверху. 45, кажется, баксов отдал, чтобы мне точное давление проверять. Ну, а пока значит давление набирается, я проверю остальные ну вот остальные даже здесь вот ребята, есть окошко специальное, если оно сведено видите, желтое, два лепестка значит давление в норме, а здесь разведено черное, значит меньше а там у меня тоже специальные такие штуки есть, но 110 в принципе это хорошо, потому что сейчас поеду да, здесь тоже все отлично, потому что сейчас поеду и оно, как вы помните, наберет Забрал, ребята, Тесла, отдал сегодня с утра Dodge Viper, забыл вам рассказать, 100 долларов клинчей выдал. Оплата а безнал вообще была, сейчас приехал в какую-то деревню забрать Теслу. сейчас я за Porsche 911, сюда бросаю, потом Lamborghini скидываю. Ой, на сегодня, наверное, все, устала чуть сегодня, буду устал немножко. Ребята, приехал забирать Porsche 911, просто в какую-то сказку попал, смотрите, снежок кругом, справа слева домишки все украшены. Перед Новым Годом. Красота, правда? Скользко, правда, немножечко опасно. Американцы любят вкладывать вот в украшение своего дома, видите? Особенно в богатых районах. Это у нас Колорадо-Денвер, ребята. Помните, я как-то здесь трак оставлял, летал в Майами отдыхать. Едем, едем, едем.